них такой мне стало тяжело практиковать когда темно и холодно считаете ли вы что автономия более благоприятна в теплом климате или это ограничение ума а, ну тут наверное тут играют многие факторы то есть ограничение ума вы же себя почему-то ограничили в этом то есть вы же почему-то э, на вас давит же не холод и не не темное время суток, на вас давит что-то другое, что-то вы какой-то, какую-то ниточку с тем местом, в котором вы сейчас находитесь, вы потеряли. И вам хочется, но вы должны, во-первых, в любом случае сначала разобраться в себе, потому что куда бы вы ни уехали, вы уедете вместе с собой. Поэтому пока вы с собой не разберетесь, переезжать вам бесполезно. Но, конечно же, более комфортно – это в любом случае жить, практиковать, любить, танцевать в тех местах, которые вам по душе, которые вам нравятся, которые красивые, которые теплые. Это, безусловно, от этого никуда не деться. Вот. Но в любом Нужно с собой договариваться, нужно в себе искать, почему именно этот процесс у вас случился, на каком этапе. Вы же раньше практиковали, и сейчас у вас просто перестал, Почему перестало? Где вы потеряли эту, эту ниточку? Где вы, где вы этот процесс обнаружили? Нужно возвращаться туда, где потеряли.